Первое. Видеть во сне дом своего детства. Снились ли вам сны, в которых вы находитесь в доме своего детства? Это может означать, что у вас есть что-то из вашего детства, которое вам необходимо разрешить. Энн Катлер, лицензированный психоаналитик, рассказала автору Кэролин Стюбер в статье для Басл, что повторяющиеся сны или темы снов, например, постоянное посещение дома детства, могут быть отражением какой-то нерешенной проблемы из детства, которую сновидец пытается решить. Ммм, довольно интересно. Как вы думаете, какие проблемы из детства вам нужно решить? Катлер также объясняет, что дом детства может быть символическим, показывая вам корни вашей проблемы. Что же происходило в вашем детском доме? Является ли это корнем вашей нынешней проблемы? Второе – обнаружение тайной комнаты. Возможно, вы находитесь в доме своего детства. Есть ли там тайная комната, которую вы обнаружили? Может быть, она спрятана на чердаке? Или, может быть, есть новая комната, которая раньше не была, проявляющаяся через новую трещину в стене? Психоаналитик Энн Катлер рассказала автору Кэролин Стюбер в статье для журнала Басел, что обнаружение тайной комнаты может символизировать обнаружение скрытого аспекта личности, который не был осознан сновидцем. Чувствовали ли вы, что пробудились к новой жизни? Когда вы проснулись после сна о тайной комнате или вы просто пробудились? Номер три. Вам снится давно потерянный друг или бывший друг. Продолжает ли вам сниться ваш давно потерянный друг? Может быть, есть кто-то, с кем вы больше не дружите? Но вдруг он появляется в вашем сне. Это может быть признаком того, что вам необходимо задуматься о том, о вашей дружбе с ним и извлечь из нее что-то новое, поскольку время уже прошло. Это также может быть знаком того, что вам необходимо обсудить с ними что-то еще. Если у вас есть незавершенные дела с ними, это также может быть напоминанием о том, что вам стоит подумать о том, чтобы выйти на связь. Что если вы сказали все, что нужно? Ну, они могут быть просто представлены как конфликт внутри вас, который необходимо разрешить. Номер четыре. Сны о ком-то повторяющемся. Возможно, вам снится один конкретный человек снова и снова. И снова и снова. Что это значит? Ну, чем чаще он вам снится, тем сильнее эмоции, которые вы испытываете по отношению к нему. Возможно, вы испытываете к ним привязанность или восхищение. Возможно, вы скучаете по ним или боитесь их. Возможно, вы подавляете свои чувства по отношению к ним. Суть в том, если вы обнаружили, что они снятся вам один или два раза. Это может быть хорошей идеей, чтобы разобраться в своих чувствах к ним. Если они снятся вам десятки раз в месяц, это чувство сильное и пытается вам что-то сказать. Если вас что-то угнетает, возможно, стоит с этим бороться. Если вы скучаете по ним, протяните руку помощи. А если они вам нравятся, возможно, позвоните им. И номер пять – потеря зубов. Приснилось ли вам, что во сне у вас выпали зубы? Многие считают, что выпадение зубов во сне или кошмаре может означать, что у вас есть какие-то сомнения, с которыми, возможно, стоит разобраться. С этим символом сна, скорее всего, неуверенность связана с вашей внешностью или какой-то вашей особенностью. Другое распространенное толкование этого символа – это то, что вы недавно сказали что-то постыдное или не уверены в своих коммуникативных навыках. Возможно, вам кажется, что вы не доносите свою мысль до собеседника, как вы хотели, или у вас проблемы в общении с другими людьми. Может быть, потому что вы без зубы или ну только в ваших мечтах. Кошмары на самом деле. Обязательно чистите зубы первым делом по утрам, друзья. Это просто сон. Это просто сон. А что вам снилось в последнее время? Как вы думаете, что это значит? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделитесь им с другом или тем, кому оно может пригодиться. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, большое суперспасибо за просмотр!